Всем еще раз добрый день. Меня зовут Надежда Виктория. Я партнер компании Века. И сегодня я проведу для вас зарядку на тему триггеров продаж. Что это такое? Да, Мы разберем разные варианты, какие триггеры бывают, как мы можем их применить в нашем бизнесе, либо в наших социальных сетях. Вот поэтому будут вопросы, задавайте. Я всегда готова к диалогу. Итак, а вообще что же такое триггеры? Если перевести с английского языка, то триггер это такой спусковой крючок. То есть это определенный стимул, который активизирует принятие решения в голове вашего клиента. То есть триггер это такой инструмент, который работает именно на наше подсознание. То есть вы произносите как, а, клиенту да, какую-то специальную фразу, которая вызывает да, у него действие, необходимое именно вам. То есть, например, а, зарегистрироваться, что-то заказать, купить, поставить лайк, проголосовать, прочитать, просмотреть. А, триггеры бывают очень разнообразные, и их выбор и использование зависит от того, какие именно эмоции вы хотите вызвать в вашей целевой аудитории. То есть, смотрите, действие триггеров, да, оно принимается в первую очередь на нашем подсознании. И только после этого наше аналитическое да, мышление анализирует, да, что конкретно мы совершили. Как вообще использовать триггеры правильно? То есть первая задача и самая главная да, у триггера – это усилить эмоции. И не нужно использовать а, все триггеры сразу одновременно. Нужно сформулировать портрет а, вашего подписчика, клиента, потенциального партнера, понять, а, что конкретно он хочет, и дальше уже тестировать различные триггеры. А, определить а, несколько да, триггеров, один-два базовых, а, несколько дополнительных, ситуативных. Вот, а какие вообще бывают триггеры? Давайте разбираться. Первый триггер называется, он вообще самый популярный, чаще всего да, люди его используют. Он называется «сейчас или никогда». Это такой определенный дефицит, ограничение по времени, стоимости, по, по количеству мест. То есть это пробуждает в людях азарт, заставляет нашего потенциального покупателя, клиента быстрее принять решение и не допустить упущения выгоды. И до применения данного триггера а, нужно дополнительно создать какой-то ажиотаж ваш, вокруг вашего продукта либо предложения, а после дать понять, что данное предложение доступно только сейчас и никаких продлений не будет. А, что это да может быть? То есть это предложение действительно до там, определенного а, числа либо до определенного времени. То есть дедлайн – это значит, вот, например, зарегистрироваться до 6 вечера. Это значит дедлайн, определенный график да, выстраивается. Или это, например, количество товара ограничено, скидка первым пятикупившим, повышение цен, какой-то определенный запуск да, раз в полгода в вот. год. То есть таким образом мы можем действовать да, на наших потенциальных партнеров, говорить о том, что вот либо сейчас, либо никогда. То есть количество мест ограничено, количество мест, например, на какое-то обучение, что будет повышение цены. И таким образом человек захочет прямо сейчас да, к вам присоединиться или что-то у вас купить. Следующий триггер – такой стадный инстинкт. Надо, как у всех. То есть мы подтверждены влиянием большинства. Если большинство говорит, что продукт хорош – то мы доверяем их мнению. И этот триггер помогает повысить доверие. То есть люди да, любят люди любят цифры, доверяют им. А у них возникает мысль, что если много человек купило, значит, и мне подойдет. То есть, например, уже 2000 человек прошли какое-то обучение. А этим а, товаром да, пользуются 3000 человек или больше тысячи благодарных клиентов. То есть используя вот такой триггер стадного инстинкта, мы можем тоже вывать а, у людей желание узнать, что же конкретно мы предлагаем. То есть даже вот приведу вам такой бытовой пример, что, например, вы идете по рынку и видите, что у какого-то прилавка собралось большое количество людей, и вам сразу становится интересно, что же конкретно там продается. То есть это определенный такой стадный инстинкт если мы а, такими какими-то фишечками будем предлагать а, нашим потенциальным партнерам или клиентам какое-то наше предложение, то это будет вызывать у них интерес. А, следующий триггер, третий, да, это вы уникальны. То есть вы должны дать понять человеку и почувствовать, что он особенный, не похожий на других людей. Показать, что ваш продукт, а, ваше предложение подходит именно ему. А, то есть это такая вот эксклюзивность, а выделяет покупателя среди остальных и дает ему определенные преимущества, возвышает его, указывает на его превосходство. И чаще всего а, с помощью этого триггера продаются самые высокие по стоимости продукты, потому что люди хотят быть уникальными, хотят обладать эксклюзивными навыками а, и быть неповторимыми. То есть, например, да, какой-то закрытый клуб с помощью советов поддержкой, или, например, какие-то закрытые встречи, закрытые презентации, зумы с известными людьми или там, известными спикерами. И, например, вот только сегодня и только сейчас при покупке вы получаете VIP-карту. А, или вот, например, для нашего да, бизнеса: только для участников, например, телеграм-канала есть какая-то информация. То есть, к примеру, вот тоже приведу пример из жизни: а вы ведете социальную страничку, например, в Инстаграме, даете какую-то информацию, но говорите о том, что только для участников телеграм-канала будет какое-то определенное например, обучение, определенное предложение, и даете ссылку на ваш телеграм-канал. И таким образом люди захотят да, попасть в число, да, в бип, так скажем, да, участников вашего канала и попросят у вас, например, ссылку, и туда захотят зайти. Следующий триггер – это благодарность. Внутренняя потребность отдать что-то взамен. Человек больше будет лоялен к вам, если вы что-то подарите ему в подарок. То есть люди ощущают такую необходимость да, что-то отплатить, если им дали что-то бесплатно, Иногда даже чувствуют вину или обязанность перед человеком. И часто маркетологи да, или блогеры да, используют такой прием давай какую-то информацию бесплатно то есть как так -то тоже мы можем это использовать например подпишись на меня и получи какой-то подарок этим подарком может быть какой-то вид магнит вид магнит к примеру это может быть какой-то pdf файл который вы самостоятельно создали на ту тему в которой вы разбираетесь то есть вот также приведу примеры жизни, что когда я занималась таргетированной рекламой, продвигала это именно в своей страничке Instagram, я делала так, что подпишись на меня в Instagram, я подарю тебе чек-лист по различным аудиториям. Это как раз именно то, что люди хотят заполучить, и даже некоторые это покупают. А у меня это было бесплатно. То есть из-за того, что это было бесплатно, люди совершали какое-то действие, да, потом хотели да, больше что-то обо мне узнать, и, там, пообщаться или что-то у меня купить. Также это может быть какая-то ваша бесплатная консультация. Или бывает так, что в каких-то вот кофейнях, да бывает такое, что, например, оставь отзыв, получи какую-то скидку на кофе. Тоже это можно как-то использовать применимо к нашему бизнесу, либо применимо к какой-то вашей деятельности или жизни. Следующий триггер ⁇ жадность. Здесь побеждает синдром выгоды, Лю, получить больше. Такой феномен халявы. То есть люди всегда реагируют на скидки, на акции, на распродажи. Даже вот просто, да, вы идете по магазину и видите, что красный ценник, вы быстрее обратите на это внимание, там подойдете, посмотрите, что же конкретно продается, что это на распродажа. Примеры, да, то есть получить два по цене одного, только сегодня цена там 990 рублей, завтра цена повысится, скидка 50% на, на два продукта, либо на какой-то из продуктов. То есть это тоже вы можете каким-то образом использовать, создавать такой вот ажиотаж, либо какую-то распродажу устраивать на какие-то свои услуги, либо устраивать какую-то акцию, промоушен. Вот. Тоже продумайте, каким образом это может вам помочь. Следующий триггер – это триггер интрига и любопытство. Данный триггер способствует повышению интереса и увеличивает вовлеченность. Главная задача интриги – это заставить клиента следить за историей, или проживать, помогать советами или делать какой-то выбор. Любопытство увеличивает желание узнать развязку, либо вот продолжение следует. Да, бывает, что мы смотрим какой-то сериал, и он просто на середине да, обрывается, и мы, что же ждет нас дальше. А как это можно поменять в нашей деятельности? То есть, например, в следующих постах я расскажу вам о, о чем-то, да, что не рассказала в этом. Или в конце эфира, если вы проводите прямой эфир, вы даете такой, как бы такой да, крючок, что только в конце эфира я дам какую-то информацию, а, и если вы, соответственно, этот эфир эту, эту не просмотрите до конца, информацию вы эту не получите. А, или, например, также там только в канале там, в Телеграме будет какая-то определенная информация, или там, на YouTube-канале будет информация. То есть а, также да, под каждый триггер а, можно продумать какое-то свое конкретное предложение для аудитории. Точка Б, триггер, подходит для тех сфер, где можно ярко показать до и после. к примеру, может быть заработок, спорт, отношения, уверенность в себе. Покупатель да, приобретает не продукт, а результаты от этого продукта, который он хочет увидеть в будущем. Именно его вам и нужно показать максимально ярко и эмоционально. Также проявить экспертность при показе. Например, какие-то отзывы истории, где показана точка А и точка Б. Как да, для нашего бизнеса, для нашей деятельности это может быть применимо? То есть, к примеру, человек пришел без опыта, без знаний, без больших финансов. Да, начал разбираться, начал действовать, начал зарабатывать, у него появилась команда, у него появился финансовый результат, у него там появились какие-то финансовые блага, там, покупки. Все это можно транслировать. И не обязательно это транслировать а, только свое. Вы можете брать это а, из а, примеров, да, и отзывов других людей, из а, примеров ваших, например, наставников, которые уже дольше, да, например, в бизнесе, у которых больше есть результат либо какой-то рассказ про человека, который проходил долгий сложный путь, например, в уверенности в себе. То есть человек не мог, например, выступать перед аудиторией, не мог что-то рассказывать, стеснялся, и как он прошел этот путь. Людям тоже это очень интересно следить за людьми, которые пришли, так скажем, из точку А в точку Б. И это очень хорошо действует, как такой триггер да, на нашу целевую аудиторию. Аня. Восьмой триггер – социальное доказательство. Люди доверяют людям, они всегда ищут подтверждение, что это уникально. И такой триггер, он помогает повысить доверие. То есть мы подтверждены влиянию большинства. Если большинство говорит, что продукт хорош, то мы ему доверяем. И человек всегда смотрит на то, какую пользу именно ваш продукт принесет людям а также насколько много людей вам доверяют. и когда потенциальные клиенты видят твердые доказательства о вашей помощи другим людям а также одобрение какой-то и массовость то с большей вероятностью купят ваш продукт или там зарегистрируются то есть как это да, можно это какие-то отзывы также результаты либо демонстрация большого количества участников как это делают например а вот сетевые да, предприниматели, они показывают именно также, да, вот доказательства, что есть результат у людей, что здесь действительно есть команда, что здесь есть обучение. Можно снимать, например, вот если у вас есть команда, и вы проводите групповые зумы, планерки. Можно снимать эти планерки, например, вот он проходит, поставили экран на запись и сняли, сколько количество людей находится на зуме И дальше, например, это сохранить и выставить себе в истории. Это будет как социальное доказательство того, что бизнесом да, интересуется, что здесь есть большое количество людей, либо делать какие-то скрины из чатов, показывать. То есть все делать да, продуманно и аккуратно. И... Не пихать, да, наш бизнес, так скажем, в лоб, а именно через примеры, через примеры живых людей, через демонстрацию там, успехов, либо количества людей. Все это можно так вот показать на примере. А Следующий триггер – это страх и боль. А иногда люди принимают решение о покупке не только благодаря положительным триггерам, а, но и благодаря отрицательным. Если вы заденете бой, клиента, который он хочет решить, и дадите понимание, как с помощью именно вашего продукта или услуги он может закрыть свою боль, то таким образом клиент точно станет вашим покупателем. И используя этот триггер, вы точно четко должны понять, чего именно боится ваша целевая аудитория. То есть, в первую очередь, да, мы составляем портрет нашей целевой аудитории, примерно, да, понимаем. Какие боли есть у нашей целевой аудитории? Если, к примеру, ваша целевая аудитория – это офисные работники, то вы понимаете, что у офисных работников есть одна из таких болей – это нехватка свободного времени, нехватка денег, да, потому что они ограничены финансами, да, зарплатой своей ограничения по времени, что они могут в любой момент да, поехать в отпуск. То есть именно на эти боли, какими-то своими текстами, либо какими-то своими там постами мы можем таким образом да, влиять на нашу целевую аудиторию. И знаете, как бы не нужно именно жестко, так скажем, давить, а использовать это как такие, как ну, пугалки, например, то есть, что человек может недополучить, недо, недоузнать. То есть, ну, как бы и страх такой, да, что если, как упущение возможностей, либо вот ваш шанс выйти из офисного рабства. И следующий триггер ⁇ это обоснование. Людям нужны подтверждения и рациональные доводы, почему лучше покупать у вас, почему вы лучше. В первую очередь нужно повысить собственную значимость, свой авторитет. И знаете, есть такое упражнение прописать, почему я. То есть возьмите, да, может, себе это как домашнее задание. Пропишите, почему люди должны прийти к вам в команду, почему вы лучше. И напишите свои хорошие качества, к примеру, вы там добрый, отзывчивый человек, вы разбираетесь в материалах, в маркетинг-плане, вы можете всегда объяснить, вы можете всегда выйти там на связь. То есть какие-то ваши положительные качества вы записываете, и таким образом в диалоге вы потом можете, во-первых, быть сами уверены в себе, то есть повысить да, собственную значимость, но ну, и также какими-то вот такими фразами сказать, да, что именно у меня ты получишь результат, именно я там тебя буду вести к твоему успеху, к твоему там первому результату. И таким образом да, мы повышаем не только да, свою значимость, но и мнение людей у да, нас. Как это можно делать? Это показывать какие-то отзывы да, у вас, о ваших каких-то знаниях, о ваших призваниях, показывать статистику и показывать результаты, то есть люди а, должны видеть, что здесь есть а, результат, что есть здесь успех, ссылаться да на результаты людей и лидеров. И пять а, причин, почему люди вообще да реагируют на триггеры. А, любое действие оно запускается с помощью эмоций, то есть а... Триггеры в первую очередь да, действуют на наши эмоции. И используя их, мы можем увеличить конверсию наших, например, подписаний и регистраций. Когда у человека возникло желание что-либо сделать, купить, он потом уже сам себе это аргументирует. То есть в первую очередь, да, как я говорила, мы сначала принимаем решение благодаря нашим эмоциям, а, там, желание зарегистрироваться, либо что-то купить. А дальше мы уже это аргументируем. То есть, к примеру, бывает, что мы на распродаже на какой-то купили там много каких-то вещей, а потом приходим и сами себе аргументируем, а зачем мы конкретно это купили. Ну да, нам как бы нам нужны вещи, или там бывает, что а, пришли в магазин и скидки, например, на продукты питания. Там, покупаешь там, три продукта, там, второй тебе там еще один в подарок вот и таким образом мы как бы совершили эту покупку на эмоциях потому что это было сделано да таким триггером а, жадности вот. и дальше мы уже себе аргументируем это тем что ну, нам же нужны продукты правильно то есть нам же а, нам это выгодно нам это нужно поэтому как бы а, не нужно себя обвинить за то, что вы там сделали что-то по своему какому-то желанию или по своей эмоции. Дальше. Людям нравится понимать, что они получают какую-либо выгоду. То есть нам же нравится ощущать, что мы там где-то сэкономили, где-то получили какую-то верную, правильную информацию. То есть давая понимание людям, они будут рады да, тому, что мы с ними чем-то поделились. Также людям нравится делать покупки для себя, тратить деньги на себя, тратить деньги на свое какое-то образование, на повышение каких-то да, своих квалификаций. И пятая да, причина – у всех разные ценности. И для всех триггеры работают по-разному. То есть вы должны да, понять, какой триггер вам понравился, какой триггер вам будет подходить. Дальше вы примерно понимаете, какая ваша целевая аудитория. Таким образом, каким триггером вы можете на эту целевую аудиторию проработать. И сразу да, скажу, что нет какого-то волшебного единого триггера, что результат приносит наша каждодневная работа, наш каждодневный опыт. Благодаря нашему опыту, благодаря нашим действиям мы можем понять, как взаимодействовать с людьми, как с ними работать, как дожимать их, так скажем, на сделках. Вот. И используя такие триггеры, использовать их можно, вы знаете, в... чаще да, все это делается именно в социальных сетях, потому что именно в социальных сетях мы можем охватить большее количество людей, которых, например, на нас подписаны. То есть... Делать это как а, контент-план, продумывать. То есть вы, например, создали контент-план на неделю. В этом контент-плане вы прописываете различные посты, и в каждый пост вы а, туда добавляете какой-то триггер, а, который а, именно ну, сыпанет, так скажем, да, а, определенную какую-то аудиторию. То есть на каждого человека может... А, любой триггер работает по-разному кому-то а, важно ощущение значимости что он какой-то уникальный кому-то хочется не упустить какую-то возможность быть в числе самых первых в числе самых успешных кому-то важно чтобы а, были какие-то отзывы результаты то есть мы даже если идем куда-то а, в ресторан или там бронируем отель мы прежде чем это все сделать мы читаем отзывы поэтому а, тоже надо давать отзывы о нашем каком-то бизнесе о наших результатах о результатах наших людей таким образом если это все будет у вас например на странице в инстаграме а, то конверсия ваших а, сделок подписаний и привлечению людей в бизнес будет намного выше вот а, на сегодня по триггерам я закончила если у вас а, есть вопросы если у вас есть какие-то вопросы интересные предложения, либо вы хотите рассказать, как вы используете триггеры в своей жизни, либо в своих социальных сетях, вы можете сейчас поделиться. Нет вопросов сегодня. Все понятно объяснила. Отлично. А, тогда а, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, а, продуктивной да, работы и деятельности. А, всего доброго и до свидания.